А что? Мистер Терек желает семечки. Дайте нам, пожалуйста, семечек в пакет. Вкусные. Очень вкусные? Да, да давай. А какие? Ну, черные давай. Маленькие черные Маленькие. Или, да, и одни, которые получены. Ну, давай еще дай. Полученные. Рассчитывай. Ну, 14. 14. Угу. А что такое И что Вот я Как вот эту пачку? Это завалят такие маленькие семочки Да, ты не птичка. Что ну, ты доволен? Что морда довольная такая.